Вот я. Свой. Так вот, э, ну мы можем я, обсудить... Я, я помню ваши вопросы, там, эти самые последние, по поводу, э, во-первых, что, что вы послали по поводу создостроения в Голландии. Да, да, похоже, что это вообще начало капитализма ну, там, да. в мире. Э, ну, понимаете, -ка, смотри, как определять капитализм. Ну, начало... Это очень... начало... Промышленного производства с разделением труда, как оно у Адама Смита описано, вот прямо, вот так оно было в Голландии, в судостроении. Более того, Адам Смит, он же пишет, мне удалось его книгу в свое время прочесть, кстати, не так давно, пару лет назад, как о я уже я уже забыл, его основной труд. Так... Он, он, он указывает, что разделение труда особенно благотворно было в, те, э, в тех странах, хорошо происходило, где была транспортная система. Поскольку железных дорог еще не было, большое преимущество было у стран с развитым системой реки и каналов. И в свое время Англия, кстати, вот для этому развилась. Но вот в Голландии это было. Но Англия <с немножко позже. Англия, это было, скорее, 18 век. Ну, я говорю, в Голландии это первое. Так, в Голландии это было, и в одной из статей, которая мне мелькнула, но все время восстанавливали, где и что, что судостроительная промышленность, действительно, там разделение труда настоящее было, и... Вот эта лесопилка на бетряках, я ее видел и потерял, не смог пока найти. Наверное, где-то см сможем найти опять. Короче говоря, и механические устройства, и разделение труда, и действительно, они стали чемпионами в мире по производству хороших и дешевых кораблей. И основную часть грузоперевозок мира они взяли на себя. Все правильно. Только вы знаете, я, я всегда смотрю не на то, что не на пике, а я всегда смотрю вообще вот на, так сказать, на все протяжение. И, в принципе, меня вот на самом деле интересует даже еще больше, чем вот подъем, меня еще больше интересует спад. Ну, uh -huh. вот, чистая история, чего, что в истории Да-да-да. С чем был связан спад? А сколько... С давлением других более сильных стран, я могу предположить. Пока свидетелями спада, в, скажем, в Америке, абсолютно прямо на наших глазах. Ну хорошо, это эпидемия. -то. Подождите, это давайте вот... вернемся к Голландии. Потому что вернемся к Голландии. В, в, начиная с, с примерно 1672 года, в принципе, ага. в Голландии был спад, угу. начался спад. Особенно это был удар во время войны за испанское наследство. Это вот тысяч, с 1700 по 1713 год. Очень сильный это есть, уже 150 даже больше, 150 лет назад, после их начала расцвета капитализма. Ой, э, Александр, можете чуть-чуть ниже камеру, а то видно только верхняя часть вот как сейчас? Да, да, так вот. Вот, да начиная с регины уже это самое 18 века в общем-то можно сказать что это самое что испания что голландия она уже перестала быть перестала считаться вообще это самое в каком-либо плане там великой державой, Величко. хотя там уровень жизни был достаточно еще высокий то есть там самые высокие зарплаты еще пока были ну, да то есть well, right. более крупные нации они, <coughs> они взяли, взяли верх но это не, не, не умаляет что вот это новое время и производство с разделением труда использованием э, нечеловеческой энергии не животной и не, не человеческой энергии разделение тру, труда это, это у них и многие как, почему я и, еще почему я об этом говорю? У нас была хорошая учительница истории, Элеонора Ивановна. Она на основе марксизма в школе, на основе марксизма все трактовала. И действительно, это не случайность. Нации, в которых развивается экономика, они в военном отношении становятся сильными, потому что они могут большую часть людей высвободить на армию. Ну, в общем-то, Голландия в этом плане как раз у них очень была э, армия, особенно в 18 веке, очень, э, так сказать, она... Видите, я очень я хорошо, говорю о периоде зарождения капитализма. Я говорю да. о, конце, о конце 16 и о 17 веке. Мы же не можем сразу обо всем говорить. Там, страдо... э, нет, мы должны сразу обо всем, грубо говоря, понять вообще, что, -то, что происходит. Кстати, не надо забывать, промышленная революция, именно промышленная революция, в Голландии пришла достаточно поздно пришла совершенно не в тех местах и не, и, не, и не с теми людьми, которые обычно ожидали. То есть она пришла э, где-то э, примерно во второй третий, там 19 века, угу. уже после. Пришла она, в общем-то, не в Амстердам, не, там, не в Роттердам и а так далее, а вот в, всякую так называемую отсталые восточные провинции угу. И Интересно. предприниматели это были, кстати, евреи. Только не, только не те, не амстердамские евреи, а именно провинциальные эти самые евреи. Ахкеназы и католики. или Сефарды? Там, наверное, и те и другие. Ашки, ашкеназы, Ашкеназы. Yeah. Вот. Вы, вы говорил, имеете что, да, уже такое машинное производство, основе да, да, да, да, машинных... да. То есть, когда это все началось <coughs> именно там, да, вот да. это началось, говорю, вовсе не там, где обычно ожидали. Это устроили, уже другая не... эпоха. Да. Это другая эпоха, то есть это... Вот, это другая Начало капитализма в мире, я все-таки буду продолжать настаивать. Это была Голландия, потом переметнулась в Англию и так далее. Это изменило человечество. Капитализм это было таки исключительно английское. во всех Подождите, вот это биржа, биржа. В Голландии это был один из периодов, так сказать, проценталов, Понятно, потом оно перешло в другие страны, но основные элементы вот этого нового мира, они там возникли. Ну так даже мы в школе, даже в советской не, школе... Не, то, то, что в советской школе, то, что там, Понимаете, за это время, в общем-то, пока мы учились, в общем-то, историческая наука, она тоже на месте не стояла. Ну вот, а я вот читаю... Кое-что кое -что вы, кое вытащилось, кое-что вот. кое выяснилось. Вот посмотрите, статьи, вы... которые я вам сегодня при, прислал, они это же утверждают. Они утверждают, что кораблестроение это была первая современная индустрия мира. И она просто огромная. Она не, не просто себе как одна из отраслей. Она огромное влияние на мир оказала. И фондовая биржа. Понятно, что это было огромная дело. Две, два элемента капитализма они возникли. Вот. Ну, э, судостроение. <coughs> в Венеции был так называемый знаменитый арсенал, в котором было очень и очень все стандартизировано. Очень хорошо они строили вот корабли и все прочие кстати прочие момент. был тоже один из ведущих это было вот даже еще раньше это было в 14 15 веках он довольно долго оставался ну и что это не означает что это самое что в какой-то степени что Венеция это так сказать капитализма Ну, хотя я, знаете, я с вами согласен, что, что это осуществление, можно... мировая торговля. Какие-то элементы все, все капитализма, конечно, конечно же, какие-то элементы нового мира у них уже были. Надо, надо смотреть на, на это тоже. Теперь, если делать такой кульбит еще к одному вопросу, который я пытался сегодня коснуться, а ск скажите, вот э, расцвет Османской империи, когда он происходил, в какую эпоху? В век. Видите, особенно, это ос ос ос особенно, а особенно можно сказать, это царство, это правление, говорю, правление вот, э Сулеймана Великолепного. Вот это вот. А скажите, а научно-технические и экономические какие-то там были интересные новые явления? Принципиально нет. Ну, там, там что? Там был установлен порядок. Там было... То есть, какие-то какие технические нововведения? Нет. Технические нововведения в то время это были в общем-то в это этой самой как раз Европе. А в отношении науки, это, можно сказать, вообще это вот как раз тот самый период, о котором мы говорим, как раз он был, на ну, удивление, э, отсутствовали какие-либо вообще, говоря, научные продвижения. Вот, сейчас, одно минуту, да. У вас звонок, зв ну? я при приостановлю. Алло, я... Арон? Можете приостановить, я за... запись, я так, при... Александр, я восстанавливаю запись, Последнюю фразу повторите. Кто ввел алгебраические обозначения? Виет. А? Виет. Виет. Да, француз. А, видите, это, это, это имя не, не очень на, на, на вот. Это в какие годы? Это конец конец 16 века. О, это интересно. интересно. Конечно, что-то там сделал, это самое, сделал Кеплер конечно, он там создал вот эту вот, вот схему и так далее, но в реальности вот есть подождите, какие годы Ньютон творил? Смотреть, в общем-то этот период он был на удивление, как ни странно. Сейчас, особо, особо Ньютон, понимал. Ньютон в какой период творил? На... Ой. Творил, ну, начиная с 70-х годов, 17 -го века. Ага, то есть это уже плохо. Ну, вот эти системы, на которых -то... он то есть... те, те плечи гигантов, на которых он говорил, что он стоит, они. ну, хорошо. Ну, вот мне, мне, мне кажется, что Османская империя Аарон интересовался. Я с нетерпением жду, когда он приблизится к нам. А, а вот интересно, вот мореплавание, это же море арабским называлось, да? Мореплавание в арабском море. Кто, кто там занимался? Это арабы или турки или кто? Где там? Между Египтом, я конкретно скажу, между Египтом и Индией. Ну, вначале это были, в общем-то, это самые там были базирующиеся, в Индии. в Индии, в Аравии это было мореплавание или вообще они там караванами Суда. все возили через Сауду Мари Суда. Суда. Мари. начиная с начала 16 века португальцы поставили под свой контроль подождите а все. подождите там уже была. Они, грубо говоря, контролировали. Подождите, там же должна была быть тогда колония, потому что иначе. Колония были, пожалуйста, основной это была Гоа колония. Вам придется на колонии. В колонии в Диу были, они создали колонии на Персидском заливе, в Амани, там Макао у них были, они колонизировали Сейгон, у них были. Интересно, колонии, Александр, как... вам. Лафри. Трудно было бы, или не очень, найти карту э, садю, а, в случае а того, что вы били, говорите. Да, да, сейчас могу. Вот Аарон, Одну минуту. долгожданный. Аарон. Вы... Привет, что вы слышите? Вы уже слышите нас, да? Да, да. Мы соскучились. Как? Э... Не так, и не так жарко. Ну, это в... А, ну, может сейчас вечером Нет, тоже, нет, не имеет счет, сегодня не так жарко. Ну да, когда 36, это уже не 40. <сínt> <сínt> ну да, у нас чуть-чуть поменьше, но у нас, в общем-то, тоже это все хватало. Аран, а, а, вам удалось вот это обсуждение на WhatsApp видеть там, разные вопросы? Там больше вопросов, чем ответы. Сегодня Спасибо. вы не смотрели Ну в нашу группу Аран Александр и так далее. Я там Нет, разные темы. Могу... Вот, да, допустим меня, меня интересует. Вот, э, мне, мне кажется вопросы с османской империей вы э, занимались, читали, да? Когда евреи из Испании пришли в османскую империю? А. Был ли там какой-то значимый подъем? В 15 века. Был ли там какой-то значимый подъем в науке, технологии? В науке и в то вообще нигде не было особого подъема. Вот если можно, я бы Арана тоже спросил, потому что как бы мы дополняем знаниями друг друга. Может, Аран знает на эту тему? Простите, еще раз вопрос. я. Не... А в Османской империи после, после... тогда исп... испанских в... евреев, да, повлияло ли это на их жизнь? На, на, на их на что? Науку, экономику, технику, технологию. Э, вот. Вот там... вас заинтересовало, вот, пожалуйста. Вопрос. Да, да, да. Вот. Сейчас, подождите, Александр, одну секунду. Оскор... закончит фразу, и мы вернемся. Насколько я понимаю, э э э структура общества просто была э такой, что наука и технологии до промышленной революции, до начала промышленной революции, скажем так, Наверное, до 18 века, они не так влияли на изменения, не так быстро влияли на изменения общества, кроме э, косых парусов, наверное, э, то есть парусов, которые позволяли кораблям двигаться, про, используя силу ветра. Не, не по направлению ветра. Так, а где они были введены, косые паруса? Педо, Ара. Что? Где были введены косые паруса? Не, ну это... Вот, если можно, тут у меня как раз вот есть вот эти вот, было построены, вот каравеллы, которые как раз это португальцы сделали. Вот, вот я вот. тоже читал, что Португалия да. до Голландии была самая продвинутым а, кораблестроителем и мореплавателем, да? Да. Вот, кстати, вот их торговые пути вот и вот они но конечно в то время не сравнить это к примеру то что, с камп... то, что на тот момент скажем, то что создавали китайцы это по сравнению с тем что было там у европейцев это никакое сравнение не идет то есть, Imperial min имеется. В виду. Да, да, да, империум, для тех, кто да. менее эрудирован, два, два три примера, если можно. Вот то, что то, что отправили это самое то, что то, что отправились корабли, вот это вот в начале 16 века был адмирал, по-моему, Дженг Дженг У него корабль был ну примерно раз как минимум в 10, если не в 20, больше, чем вот те каравеллы, которые были у, отправились на открытие Америки Колумба. Ну, каравеллы вообще сравнительно небольшие суда. То есть биллионные. китайские... Подождите, биллионные китайские биллионные. суда, вы хотите... Ну, они, может быть, были большими, и они хорошо преодолевали... Они, ну, они, они сделали экспедицию в Индийский океан. чем mm -hmm. там основательную, там, где были сотни студов. Я понял. Если не тысяча, то есть это не сравнить никакое с тем, что вообще могла на тот момент дать Европа. Э, вообще, вот эта часть китайской истории одна из самых удивительных, потому что совершенно непонятно, как из вот того взлета начала 16 века э, Китай пришел ну, к тому, что после там всех этих маньчжурских и прочих завоеваний он пришел к... То есть, ну, накануне маньчжурских завоеваний он пришел к глубочайшему системному кризису, который привел, в конце концов, к власти маньчжурской династии чуж... чужеземная, которая конце концов, привела к еще большему системному кризису всю Китайскую империю, скажем так, в очень упрощенном виде, в очень упрощенном а, Арон, короткая техническая фраза, вы хотите включить запись, я вам разрешу? Да, я, я прошу прощения. Да, это, это, это интересная тема. Это очень важно. Вот вот тут есть вопрос. А вы если... знаете, у меня есть предложение. Какое огромное преимущество... Ой, ну, давайте Александру. Я более энергичный. Я, я запомнил вопрос о, о, о, о родном. У меня есть частичный ответ на него. Напомните мне. Давайте Александру Зелененькая, зелененькая это Португалия. Зелененькое это владение Португалии. Да. Это, это, это, это э, с, дат, с датами, когда они, когда они, пришли под португальский контроль. Так. В общем, в конце 1400-х годов, в начале 1000 они начали, да? да, потом дальше вот и вот видите, они в начале 16 века они поставили под свой контроль торговлю между в Индийском океане. Но обратите внимание, вот то, о чем мы говорили, Генуя никакого к этому отношению не имеет. То есть через Египет это товары... Было, не потому шли. что гено это было, прошу прощения, гено я говорил про Испанию. Сейчас одну секундочку. Это, они, это страны, которые между собой не очень э, ладят. Вы хотите сказать, yeah. что дру, дру, другие страны э, через Красное море в Индию держали морской путь? В общем, да, вот это вот, то есть португальцы пытались поставить под свой контроль здесь, в начале 16 века. Были войны. Не, подождите, а у Испании, подождите, это же была Османская империя в этом месте. Османская империя здесь, нет. Нашей, здесь, это, был был... здесь был еще Египет. Здесь был еще Египет. Подождите, Египет называемый... был, когда его, подсвоили. Мамлюкский воин, 1517 год. Когда... Э, э, когда в 1517 году Отаманская империя захватила Египет под свой контроль. Вот хорошо. Там, Значит, я, этого, я прошу, этого, я кстати, прошу вы... прощения, это как раз тема рассказа Ну вот Арад, да, Арад хорошо, хорошо знает эту. Да, я да. прошу прощения, когда монголы ну, накануне э, захвата Багдад, Багдада, э, и если не ошибаюсь, Ханьху... Лагу, я могу ошибиться, я не помню. То есть вот, он объявил, что он уничтожит династию халифов, и халиф нашел двух каких-то очень дальних родственников, очень дальних родственников. Один из них был Жулик, а второй второй Реветельник, что-то такое. И дал им наследственный документ о том, что они наследуют власть халифа. Халиф, да, Халиф это поверитель всех правоверных. Да, и потом после нескольких э, достаточно интересных и забавных приключений они оказались в Египте, а потом один из них бежал под покрови из Египта, ну, ну то есть и передал свою, э, то, то есть как мандат, да, этому ну, султану, султану Египта, а второй бежал к султану Турции и передал султану Сулейману, если не ошибаюсь. Вот это. Да, да, то есть на момент начала 16 века Турция и Египет еще не разобрались, кто из них главный повелитель правовек. В конце концов, это, естественно, перешло к, к турецкому султану. Но вся лазь... Мы, мы обсуждали с Александром, чтобы с, связать я, предыдущие... Прошу прощения, Алексея нет замечаний по этому. А, вот, нет, нет, это здесь я прохожусь, вот тут воевали в свое время португальцы с мамлюками, с египетскими мамлюками. Да. Вот. Была все. война вот. да. за контроль над торговой с Индией. Над, э, заливом, над Красным морем, над Кофе. Ну, да, да, так, да. Было, они пытались захватить Так все-таки все объясните вопрос. мне Пожалуйста. Uh -huh. До того и после того, как Португалия вот эти колонии основала, которые вот Александр нам показал, yeah. как был ли поток товаров между Генуей, которая мы, мы видим, что она Средиземное море контролировала, да, и Индией был ли поток товаров или не было? Если был, то uh -huh. как основная масса этого потока была? Uh -huh. uh -huh. нет, Алекс, поток морщины, товаров. Морщины. Может, вот, вот, я, Даже хочу, вот, я, я знаю, что это Караду вопрос. Нет, Караду. Я знаю, потому что вы специализировались что на, да. на, на этом районе, буду... вы больше потратили времени. — Вот на... Вы, вы видите вы на... то, что происходило. Вот, вот, это, вот, вот эти венецианцы, вот это да. вот, тоже, они как раз делали ставку на, на мамлюков и на атаман против португальцев. Вот их, они вот занимались, они взяли себе маленькую часть транзита, ну, пряности, условно говоря, пряности. Там не только пряности да. были, но... И пряности как они шли? А Верблюдами пряности... через Аравию, наверное? В том числе было два пути. Один из них шел через Индийский океан, через, через вот Армуз, и Йемен и, и Красное Подождите, море. Из, из... И... От, от Египта, да? От Красного моря, да? Да, а второй шел через степи и добро пожаловать. У меня вопрос, подождите, я хочу добраться, Александр пытается нас уводить. У меня конкретный вопрос, который для себя хочу прояснить. Кто вот этот морской путь обслуживал? Кто? Через Красное море. Через Красное море к Индии. В начале что... мамлюки, потом стали португальцы пытаться вот его, они, в общем-то, победили мамлюков. Подождите, португальцы да. вы видели на этой карте? Там не было Красного моря. Было. А... Показать? Ну, покажите, я же ее увидел. Покажите еще раз. Если вы не будете тасовать карты, и не покажете нам другие карты. Вместо Но Михаил прав, что португальцы пользовались тем, что у них оказался нехакианский путь был их. путь через через вокруг Африки. да да, То есть да. Вот очень и, сильно облегчал а вот кто вот. обслуживал путь еще раз от Египта он более ранний у, у португальцев вот, вот он вот пожалуйста вот этот путь вот они но, 16, подождите 16 столб, Александр я, мой вопрос-то был о другом да да он был о пути вот, из вот Средиземного раз, моря да. через переваливать через этот перешей, где сейчас советский канал или что-то такое. Да. И плыть по Красному морю. Был ли такой торговый путь или нет? Был? Да, был. был, конечно. был. был Кто его обслуживал? Какие мореходы? Как, в какое время? В свое время это То, было? Э, давайте, меня сейчас больше интересует э, тысячи... Раз... 400-е, 1500 и 1600-е годы. Мамлюки контролировали? Иран, иранские, иранские, арабские купцы, и, ну и индийские и, тоже. И индийские купцы. купцы тоже базируются. Да, в да, Подождите, и, ты... и в Средиземном mm -hmm. море Генуэ. Гену, гену, Подождите, гену, я гену, Средиземное абсолютно... море вы, вы, вы успели посмотреть, Аарон, э, то, что мы неделю да, назад? Да, да, Там Средиземное да, море была, картинка, да, Александр Показывал. Но она да. Красного моря не касалась. Мне интересно, кто был мореходами. Мореходы – это очень важная профессия. Я все время хочу до этого добраться. Вы меня какие-то, кто с кем поевал, кто, мореходы, но арабы, кто арабы кому отдался, кто с кем договор заключил. Кто был море... У а? меня история Ликаэ, технологии Ликаэ. Давайте, я, Арабские давай. купцы были мореходами. Арабы. Давайте, Какие а, арабы? Которые Саудовская Аравия или где... где Нет, а... не Саудовская. Нет, не Саудовская. Йем... Йемен, Йемен, Армуз, Оман а и о, вот это вот. Значит, вот, вот эти значит, два. арабы. И, вот сейчас вы вот, И, и вот здесь вот эти... Да? Да? И там же, где были пираты, о которых сказал Александр неделю назад, да? Да, это... Арабские это... пираты, они же были и не, не они, Не они же, но э, не но... так далеко. Родственники их. Скажем. Их, их родственники. Михаил, да. я. А что я... за кораблями они пользуются? Я хочу к технике. Дайте мне немножко с техникой. А, корабли, а потом вернетесь к царским интригам, пожалуйста. Вам нужны, вам нужны арабские корабли сейчас? Покажу. Мне интересно, да. Какая технология, какая техника была? Они интересные. вдоль берега, наверное, плыли, да? Да. Не такие прогрессии. Нет, нет, нет. В Индийском океане особенно следующее. Там есть муссоны, угу. которые полгода дуют в одном направлении, полгода в другом. Это как раз очень удобно было для э, торговли. Ну да, у них не было треугольных парусов. Вот. То есть, это, кстати, это были... Кстати, у них, да, действительно были прямые паруса. Да, потому что очень удобно. Потому как. что они не могли плыть. Должен. Им мусоны помогали. То есть они в один сезон плыли туда, и в другой сезон плыли. Да, да половину Абсолютно. сезона плыли Абсолютно. Хорошо, а кто строил корабли? А кто строил корабли? Они что, из африканского леса, наверное, корабли строили? Ну, были там, конечно, какие-то леса, естественно. В Африке? В том же Йемен, там достаточно еще лесов. В Йемене было... еще были леса, да. да? Я меня были леса. Понятно. Хороший вопрос. Я, я думаю, что и слушайте, да, да что вы говорите? Вы, вы еще вы на, в начале двадцатого века или в конце 19 века на территории Саудовской Аравии водились траус? Ну, страус То это все-таки саванная такая. Последний, последний страус земли Израиля убежал по направлению к Саудовской Аравии в начале XX века. Я который, я То есть, там, там в Йемене, Йемене где-то есть зоны а с влажным климатом. В, да? да, да. а. в Йемене, естественно, были леса. В Йемене, естественно, были леса. А вот дом. Да. С другой вопрос, стороны, там Африка да, рядом. Они я могли... думаю, что они, что они завозили они могли дерево, где, из, из, Африки, дерево да? из Африки, или да. сами верфи где-нибудь на вот, африканском? Вот, вот смотрите, вот эти арабские корабли. Не, но ну это совсем маленькие. Вот а такие они, они были? Не были. Это вот они, они, они как раз и дели вдоль Суахили и так далее. Вот они вот. Пожалуйста. Вот такие корабли могли? Да, вот это традиционно такие. Могли, такие... ну... Ну, тогда они я не... прихожу к выводу, что эта торговля действительно была в основном пряностями. А что еще могли? Да. Ну, пряности, шелк, да? Вот они в Индийском океане. Вот... Ну да, то есть вещи, которые да. маленький объем. Да, видите, вот, вот. они в Индийском океане. Дол, как в Индийском океане. Вот так они ездили, возили. Нет, ну, не... ну что, ну, нужна же кай... каюта, большой запас еды. Не нужно. Можно, по, можно поехать вдоль берега и таскать Я понял, татали? что они Там, вдоль берегу. Вот, вот, вот традиционный дол. вот он Там вода нужна была на сравнительно небольшом участке, где э, путь шел вдоль пустыни Ю, Ю, Ю, Ирана, В Ирана Вот решкер, смотрите, решкер, вот такой решкер, был корабль ну, понятно. Вот, видите, э, Михаил, видите корабль? Да-да. Ну тут э, трудно понять его. Вот, вот. там есть какая-то человеческая фигурка. Вот, да? видите, вот это человек, вот это люди. Вот. Ага, ага. То есть, грубо говоря, сколько метров? 30? Ну порядка. Ну это уже такой, это побольше корабль, чем те, что вы на фотографиях. Да-да-да-да. Но, но, но, но на тех тоже плавали. Да, это эти все-таки меньше. Вот. Эти не эти на не, это лодки. Это, это, вот, это, это, это мозомбики, вот это вот. То, я, я могу... это, это, я это другая, другой, другой масштаб. Я могу то, то есть, как бы, да, добавить от себя, что ну, основным стартапом этого времени были не технологии, а э, скажем так, разведывательная деятельность, то есть установление контакта коммуникации с местными людьми. там действительно в этих контактах принимали участие евреи Индии, например Качин да, бывший штат Керала, если не ошибаюсь да. Да? то есть которые жили там с 8 по-моему века нашей эры если не раньше да? черные, черные евреи так называют да. да? и и возможность евреев разных общин завязывать, устанавливать контакты, она высоко ценилась, насколько я понимаю, ну и арабами, естественно, потому что ну и монголами, и, собственно, португальцами, несмотря на все запреты, до, до введения инквизиции в го и в португальских колониях. Кстати, инквизиция не касалась, насколько я помню, евреев, ну, местных. Инквизиция, как вы помните, преследовала евреев. Ну, конверса. Про... А... конверса да. Проверяла, насколько и, они... И, и даже в самой понедельницей, опять-таки, до ее завоевания Испании... В принципе, там, благодаря тому, что там был, был в принципе, у ну, вот, многих христиан был свой агент, который дал очень большие деньги папе, в общем-то, было. В Португалии не была введена инквизиция вот, до, до, до присоединения Португалии к Испании. А, какая была экономическая роль евреев или конвертов в Португалии? Огромное. Тему? Огромное это было. Они, во-первых, составляли очень высокий процент. Дело в том, что большинство евреев, когда издали из Испании, они бежали в Португалию, естественно. Мне говорили, что среди ремесленников и торговцев чуть ли не 10% были, были евреи. Нет, не 10% было, вот население было евреев. население, может быть. обычно. Крупные а, есть, ну, значит, среди, среди торговцев, мореплавателей, ремесленников... Их было большинство, потому что... Еще больше. Переп... Теперь у меня вопрос. Я, я клоню, я не, не просто случайно, я все время пытаюсь какую-то линию проверить. Кораблестроение в Португалии... Вот, евреи... вот, кстати, вот смотрите, вот это музей в, в Кувейте. Здорово. Вот. То есть это корабль вот этого периода, которого... Да да, И, да, да, да, да. Да, да, вот это уже похоже, он чуть более крупный. Чем. Вот, видите, вот, ну вот, понятно, там уже вот это, вот, вот они вот такие были. И, видимо, с португальскими им трудно было тягаться на, на море Ос португальцев. Особенно португальцы, которые продвинулись сильно. Португальцам ну, были пушки. No. Ну, да. Теперь подождите, я не успеваю свой вопрос задать. Все время вы меня сбиваете. К кораблестроению в Португалии евреи и конверты имели отношение? Да. А что вам известно об этом? Известно что-то или в основном? Скажем, они были в тот, кто, кстати, впервые увидел, открыл Америку, скажем, увидел Землю. Которые были Колумб, это был такие еврей. Ну, новые христиане. Это мореплаватели, вы имеете в мореплаватели. А я, а я имею в виду судостроители. А, инженеры не знаю. Обязательно, ну, владельцы, верфей, предприниматели, инженеры. Предприниматели да, были однозначно. Однозначно финансисты. Те, те, кто вели, вели это производство. Но ну, в кто ремесленники, которые, собственно, строили суда, я не знаю ничего. Это же не ремесленники, это же кто-то должен, скажем, хозяин верфи, это не просто себе ремесленник. Верфь — это огромное хозяйство. Это, efendim, это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я помню, что один из рассказов про строительство КРВ был заблокирован по причине обычая, ну, про просто избытка всяких технических деталей. То есть он просто стал бы ага. очень, очень тяжелым. И насколько я помню, там фигурировало в строительстве океанских судов именно угу. евреи. Да. Да. Да. Почему насколько, почему я говорю, что я как было... а Насколько а? это было массовым, я, я не знаю. Но... Вот эту линию надо... надо проверить. Потому что, когда португальские евреи переместились в Голландию, Нидерланды, после да. этого там начался случайно ну, или не случайно, там какие-то были новые технологические открытия, которые потом в Португалия уже была... На вторых ролях, а Голландия... Проблема, проблема в том, что португальцы начали строить свои каравеллы до того дома, исходы евреев из Испании в Португалию. Ну да. А, Вы, да. Правильно. Я имею в виду, виду, что изгнанные что... из в Португалии в евреи прибыв в Голландию, в это, это, это и... гипотеза Тут никакого. Это можно проверять. Могли принести свои знания, но будучи там, они могли продвинуть технологии дальше. Безусловно, безусловно, то, то есть среди людей, которые изгнаны были из Португалии, бежали из Португалии, ну и сначала из Испании, потом Португалии, большая часть были, то есть значительная часть были ремесленники, носители знаний по, в том числе по Кораблестро по, по оружейному делу совершенно точно были ну, люди, которые занимаются... то есть среди тех, кто убежал, бежал через Францию, ну, начали во, Фра во Францию, mm -hmm. а потом или в Турцию, и, а потом из Португалии. Там, кстати, это, это не такой прямой путь был, то, то есть там. Ну, да. Там были разные волны, там часть евреев, они эмигрировали, как вы помните, в начале в Новый Свет, и оттуда они уже расселялись. Да, и, соответственно, Инквизиция приходила в Новый, в новый Свет не сразу после угу. запретов в Португалии. И в Испании, в испанских владениях тоже не сразу вводились <свят> ограничениями. Ну, понятно. Uh -uh. ну, ну вот, я бы исследовал. Мы, мы, мы, мы, с, мы с Александром обсуждали вот эту тему, что влияние евреев на разные эпохи экономического, технического раз, развития, они требуют своего исследователя, потому что это очень политизированная тема. И даже если эти факты имели место, не факт, что... Европейская наука, историческая того периода, стала бы их прямо до первого места. Это, это это возможно, но а, а так ли нам нужно вообще, То есть... Для меня, ну, у меня лично есть такое увлечение. Я, я хочу эту тему понять. Ну, у меня не есть внутренний мотив. Спрашивайте, но... если мотив у вас, Нет, ну я вас помню, хочу, хочу объяснить, нужен ли Тогда. нам... Восстанавливать приоритет, именно приоритет и Я не приоритет, не нужен. Совершенно очевидно, что для развития того или иного технологического новшества, или просто самого экономического новшества, нужно достаточно большое количество людей, ну, какая-то группа людей, которая поддержит и примет ясно, что среди них были евреи. Совершенно очевидно. Это ясно, но извините, евреи в разные эпохи более близкие к нам. Мы знаем, что они не, не пропорциональную роль играют. Не то, что их какое-то количество и так далее. Они часто играют решающую роль. И тут много причин есть. Тут есть много, много причин. И мне как раз интересно в истории такие моменты. Если возвращаться так... к Китаю, подождите, я, послушайте меня, я все-таки развиваю терпение, как долго я ждал ответа на ваш вопрос по Китай? Почему Китай развивался в 16 веке, да, и вдруг Европа так сильно его обогнала? 15 веке, 15 веке. Ну, в 15 веке, в 15 веке, Дело в том, что... Опять, ну, подождите, считаю, дайте мне, мне ответить. А, я, я, я хочу ответить. Это риторический вопрос. Ну, то есть я хочу дать версию, без, безусловно, и другие версии тоже. А, разница огромная, огромная разница, что в Европе был Юденберг. Это Гутенберг просто изменило мир. А? Гутенберговый Ну, конечно, он изменил мир. <клышко> то есть стал, стал мир связанным, книги связали. Мозги людей всего континента. И все, все, и все это части мира, скажем так. И это дало ну просто... А в Китае молчок, тоже ну. была книга-печать? Ну нет. А, а, там они на, на дощечках что-то делали. Там же не было наборного шрифта? Нет, да это невозможно. То есть, они То есть я думаю, это что хирург, для хирург, китайцев издать книгу, это был огромный труд вырезать на дощечках все. Ну, не знаю, из, известно ли вам объем книгопечатания в Китае? Много ли там газеты издавалось? Издавали, из газеты там издавались. сейчас скажу, я вам сейчас найду, пожалуйста, значит, вас интересуют объемки. Я согласен. Тема захватывающая. Сравнить объем книгопечатания да, в Китае и в Европе. Мне, мне дум... кажется... Ну да, извините. Ара, да. Я думаю, что он был ну просто из-за из -за того, что китайцев много. И, и, и в, в Китае во времена династии работали так называемые социальные лифты для... Ну, то есть грамотный человек угу. мог быть чиновниками последовательно сдавая систему экза... экзамена, последовательно, там, раз за разом, подни... он мог подниматься по ступеням социальной лестницы. Я, я думаю, что не... то есть это было мотивировано. Мотивация была. Надо проверить две вещи. То есть это а не наперечки... книг... Подождите, Аарон, какие-то вещи у меня уже мелькали. Один — это количество книг, которые вот Александр, может, уже ищет. А второе вот. — это процент грамотных людей в обществе. И мы знаем, что Голландия, вот. ну, вот допустим, была на первом месте в Европе. Я, там была карта мира. Мне кажется, я вам обоим присылал. Угу. И количество вот. грамотных, процент грамотных людей да, в Европе да. ну, стал да. огромным в сравнении с Китаем. Да. Вот, Михаил, если вас интересовал, да, да, да, да. вот как они печатали. Вот это... Что это такое, рассказывайте. Да. -то, то есть, на деревянное. Вот каким образом они печатали книги китайцы. Ну, подождите, что-то странички у них какие-то совсем бедные. Не Рабо, не видно страницы было. наполнены текстом. Они немножко по-другому у них вообще шоу, у них вообще традиционный Китай, это как видите, печатали, вот они, это вот каким образом они печатали деньги. Видите, у них идет сверху вниз, а не слева. Да, да, да, да. И количество бумажные. текста относительно маленьких. Это отпечатанный, отпечатанные. бумажный да. бумажные деньги. А что на, на полях? Это просто что-то технологическое или это что-то особое? Подождите, на, на предыдущую. Можно на секундочку только? Предыдущую картину. Вот. Что, что поля? Это у, украшение просто такое или что? резьба фигурная? Что это такое? Судя по всему, да. То есть как это... Или какая-то текстура дерева. Это, вот. заметьте, это коперплайт, то есть медная это самая... Доска. Медная доска. Подождите, а что, а что, а что а, это значит? Ее отливали там, от, а... от дерева или что? Как да, Отливали от дерева, а делали это из бронзы. Видите? Молого тайп, То есть, собственно. А, и, или, ли, или, ли, или может в dreaming. мягкой керамике какой-то... Не, не, нет, нет, нет это, это на бумаге. Нет, Бумага подождите, я имею в виду матрица для вот этой медной дощечки. Отли, ну, ее отливали в чем? Отливали, конечно. Ну, в чем? Ну, текст а в чем отливали, могу посмотреть. А? Ну, вот, могу посмотреть. Вот это вот, кстати, книга, пожалуйста, Да, да, да. Год. Так что... Ну, ну страничка вот, книги. Вот. А это уже, это в Корее. то, что опять, ну, это китайское. естественно, из Китая пришло. А в каком году в Европу пришла бумага? Ну, как основной материал? Э... По-моему, это, по-моему, это где-то в, в 13-14 веке, по-моему. Нет, нет, нет, пораньше. У евреев есть особая история с началом использования бумаги. Значит, к... Не, но евреи тогда да, мы говорим про Европу, мы не говорим, Сейчас, то, одну вот... секундочку, это как раз в Европе происходило, мне кажется. <связывается> вот Сутры, <связывается> вот это <связывается> самый принт, видите, старейший, сохранившийся. Я <связывается> вот вам хотел сказать, какого кто... года, кстати? Кто, э, подождите, кто... Это... А, ну, извините. да я... Кто <связывается> у еврейских мудрецов? Кто был до до Раши... Рабину у нас ашкиназов? Нет, еще раньше. Гаоны были. Гаоны это ну, в этом самом Ну, скажите. Нет, нет, кто вот. был уже в Европе. В Европе или на, на Ближнем в, в Востоке. Ну, в смысле, в таком, Ближнем к Европе. Это, вот. Э... кстати, вот смотрите. Это Диамон Сутра, это, это, 9, это 9 век. Вот в э, 10 Это самая веке. ранняя книга. Подождите, это в 10 веке, веке у, у евреев кто, кто, кто был из, из Мудреца? Ну, известно, у меня выпало просто. Рабинер. Роби ну, Раби был, по-моему. Ну, а после? Ну, ладно, я вспомню. но Это Раз известный здесь, значит, человек. В каком, в каком регионе Европы, простите? По-моему, там были в Италии у нас это самое в Италии. Ну, если брать классическую версию, то э <hops> да. У меня должно всплыть в моих мозгах. Да давайте оставим. Я могу посмотреть. Он был первый, короче говоря, он первый, кто использовал бумагу, и у него было очень много рукописей. и со своими учениками. Это первое общение началось на бумаге. Это было на грани тестирования тысячелетия, первого и второго тысячелетия. Ну, смотрите, были, конечно, очень многие там э, поделки. И это там, уже был там, период прихода далее. бумаги на европейский континент. Я, я вспомню, у меня просто дырки в голове. Это, это, это известное еще имя. Похода, значит, там... Ну, были в основном, конечно, в Испании там. Да, да. Вот был Рабину. Сейчас я покажу. А, Садия Гаон. Он в Испании был, да? Нет, он был в, в Вавилоне. А. Ну, Словно говоря, исторически... Нет, нет, он не только... Он, только, нет. он был только в Вавилоне? Да, можно, можно вот, считать. Вот смотрите, вот это вот. вот Подождите, вот, он был первый был? из еврейских мудрецов, просто я читал об этом который стал использовать бумагу, которую завезли из, из Китая. И это привело к совершенному, совершенной революции общения внутри еврейского мира. 9 и, кстати, к сожалению, века. много Садия его Гаон. трудов из-за этого пропало, что они были на бумаге. Сади Гаон родился в Египте, а потом переехал в Багдад, ну, в Узелок, то есть в Суру, и стал там Гаоном. Ну, то есть он с Египтом тоже был... То есть это все-таки тот период, когда ну, как бы уже происходил контакт между европейским... Это на грани перехода Торы в Европу, да? Да, вот сейчас, сейчас <сосвязь> Нет, там был, была дорога до... дольше. Ну, в Испании так. когда были первые... Испания действительно вот, э, по, по, по, после, после Кардовского халифата, я думаю, стала. Да, вот, вот это вот первый раз, этот да. самый, это одиннадцатый век Испания. Ну вот, вот. Садия Садиагавон, это у меня отпечаталось в память. Дырка. А -а -а. В, Кстати, я, я прошу прощения, я прочел в Википедии, что Лев Разгон, писатель, был потомком Садии Садиагавона. Вот. я сейчас прочел не, я не знал это... здорово вот. так подождите Почти все таки книга печатания не стало таким центральным в Китае как в Европе вот, ну короче говоря надо разобраться Мне, да. у меня есть такое ощущение что вот эти наборные матрицы они все таки коренным образом увеличили объем печатаемых вот видите, вот видите, вот эта первая книга это напечатанная, девя... 9 век. Где? Вот. Китайские? А, в Китае, в Китае. А, в Китае вот, конечно, в Китае. это было рано, да. Я согласен полностью. Но эта книга это обложка. А сколько в ней страниц было? Ну, это да. можно посмотреть, конечно, думаю, сколько, это но это, это, это самое где, это алмазные сутра По-моему, там, там тоже это не две, не три, я так понимаю. Ну, конечно, вообще-то, если... Вот, вот, да, да, что, что вот на этой картинке было? Как бы вся... Ну, ладно. Что на этой картинке было? Вот она, вам показать эту картинку сейчас. Нет-нет-нет, я, я беру свои слова. Вот. Извините, я вас... Вот, вот. Ну, там как бы в развернутом виде было на, на следующей картинке. Какой-то развернутый. Да, вот. Да. Вот это, что, это, да, это? да, да, да, да, да, да, это как раз вот из дерева, вот это вот, набор деревянный, самый древний. Не понял, это, это выглядит наоборот, как пергаментный свиток, или нет, или я ошибаюсь? Нет, это деревянный вот набор, это самое, тут сделали. Ну, если он такой, он относительно скромный, да? Да. Ну, естественно скромный это там век примерно такой же а это вот какое это вращающееся они сделали ну вот этот самый но в Европе они да не распространились грубо говоря об Италии где-то веки в четырнадцатом четырнадцатом вот а... тогда, же, при... тогда же Голландии но ну, потом вот в 14 в Германии в 15 веке это уже дальше там в Восточной Европе прошу прощения, что печать или бумага? печень и бумага бумага ну вот так что я не знаю, приняли ли вы мою версию о том, что разница между Восточным миром, Китаем, Индией и Европой это что в Европе Стали читать, э, печатать и массово читать книги и другие печатные а Можно вопрос, не относящийся к теме? Считаю, Италия действительно была первая по производству бумаги. Да, да. И в то же время в Италии, если я не ошибаюсь, зародились не знаю, такие... Я забыл, у меня была специальная закладка, и просто я не хочу отвлекать ваше время. Но манускрипты, которые были написаны, условно говоря, на абракадабрском языке, э, с картинками, которые ну, как бы не относились к этим. То, то есть, условно говоря, согласно распространенной теории, богатые люди когда уже стало модно иметь библиотеку, заказывали людям, ну, писцам, э -э, написать вот трактаты научные. Я, я могу найти и прислать, Алексей, честно. У меня где-то есть э -э, закладка специальная, посвящена вот этим вот книгам, э -э, то есть как бы псевдокнигам. У них есть специальное название, которое я сейчас не могу вспомнить могу поискать, если хотите просто но Алекс наверняка должен, должен это помнить. Там... поискать, Алекс вы наверняка да. вспомните, но вы поняли о чем идет речь? да, да. То, есть, то есть когда уже еще не было печати, но бумажные книги стали престижны, то есть возникло согласно распространенной теории, пока, то есть она не подтверждена, да, возникла индустрия, то есть создавать такие псевдонаучные, псевдотеологические, псевдофилософские э, трактаты, заполнять ими книжные полки, условно говоря, в, зам, в замках и в богатых домах. Многие способные Но... люди... Они обрели намного больше свободы излагать свои мысли на бумаге, на пергаментных свитках. Это было очень дорого, да? Это только состоятельные люди могли много на пергаментных свитках писать. А так просто человек мыслящий мог изложить свои, мог писать дневники, например, да? или свои мысли. Писать он не мог. Прошу прощения, пер пергамент это очень дорогая вещь. Насколько я Нет, знаю, я но... говорю, подождите, вы меня не услышали. Именно когда пришла бумага, вот это коренное изменение произошло. Что люди стали писать для своего удовольствия. Учитель ученика мог там письма писать и так далее, даже не будучи богатым человеком. Ну, в общем, тут одно маленькое клено, значит, дело в том, что традиционно, значит, в Европе, в римское время и так далее, там писали на папирусе. Да-да, вот интересная тема, да. Папирус был дорогим или не очень? Папирус был не таким дорогим, но там было два особенности. Первое, значит, папирус это живет где-то там 200-300 лет. Вот. Почему, кстати, у нас нету вот э, текстов э, на папирусе, скажем, Торы и так далее, потому что это вот продавательность жизни папируса не такая большая. То есть достаточно, чтобы вот так функционировала в синагоге, но не то, чтобы там сохранялось тысячелетиями. Какие-то фрагменты а -а -а. остались где-то? Да, ну, где-то в особенных условиях, э, где-то вот здесь вот, там, в пещерах и так далее, в Египте, где очень сухой скажем, во Франции по определению не могли остаться. Подождите, я отходил на секунду, Александр что-то очень радостал. Сколько времени Папирус мог жить? Порядка 300 лет. 200-300 лет. Но в свое время, после захвата в свое время арабами Египта, Через какое-то время экспорт папируса из, из Египта в Европу прекратился. Что привело к резкому сокращению э, мечевого матери, материала, когда он будет что-то писать. Оставался только пергамент, который крайне дорогой. То есть, ну по-моему, да. на Библию входило где-то по-моему, э, шкуры 60 овец. Э, ну, ну очень да. Можно представить, сколько это самое, сколько стоило. Ну, мы знаем, сколько стоит свиток ну, да. Нет, тогда это стоило еще намного дороже. Сейчас, грубо говоря, все-таки, все-таки все это самое все-таки столько не стоит. Сейчас ну, больше, тогда. наверное, труд стоит того, кто пишет, чем сама кожа. Ну, да, еще плюс там труд. Это еще вот плюс ко всему. Да. Вот вот. Еще Но раз. Говорит, только материал, это, все еще, еще раз. Почему бумага сделала революцию? Если отвлечься от того, там, хранить 300 лет или не хранить. Люди могут меньше об этом думать. Несравнимо да. меньше стоило, дешевле. Бумага намного все-таки, папиру все-таки еще был довольно дорогим, да? По-моему, там все-таки это сопоставило, потому что не надо забывать, бумагу из дерева, по-моему, 19 век. А для этого бумагу делали из трепья. Не, не, не из рисовой соломы? возможно в Китае возможно из рисовой соломи в Европе точно из тряпок ну в смысле тряпки это хлопковые или льняные волокна, да? льняные или шерстяные, хлопок, хлопок Нет, ну я, я извиняюсь это целлюлоз. Да, я потому не... что хлопок это уже 19 века в этом времени уже научились делать изделие подождите секундочку, тут уже у меня технологические какие-то сложности что-то я боюсь, что в шерсти целлюлозы можете не быть. Ну, точно знаю, льняная в основном, по-моему, это было. В, в льне может быть. Это, это хороший вопрос. Я даже себе отметку. из чего бумага делалась, да? Ну, судя по всему, из трепья, тряпья, который, опять-таки, там было тоже было не так уж много и, и было. Ну, трепья. это не обязательно трепья. это мог быть просто... Не сотканный лен, да, не не не не, сотканный, не, не когда нити делают, ой. не спряжения. Довольно, довольно дорогая вещь. Не забывайте, тогда у людей было одна-две переменные одежды Сейчас одну секунду, Александр, одну Это секунду, не то, сейчас, которого... одну секунду, одну секунду. Видите, там, где касается тех технологий, я сразу оживаю. Когда делали одежду, самая Дорогой было не просто вырастить этот лен, а сделать пряжу, сделать нитки и соткать. Это самое трудоемое. Если вы хотите просто делать что-то, бумагу, вам достаточно вот этот сырой лен, я не знаю, высушить его или что, и уже в котел бросить. Надо проверить. Мне кажется, надо проверить. Это интересная тема. Вот. Так подождите, вы все еще не согласились со мной о главном тезисе, что книгопечатание – это интернет э, там, нового времени, начало нового времени, и оно сделало вот эту революцию, и этой революции не было в Китае, не было в Индии, и не было в других местах. Где еще другие места, правда? Книгопечатание почти всюду распространяется. Кроме Африки, может. Ну, в общем, скажем, это, конечно, огромный верт в реформации. А вот. в Китае, наверное, тоже оно пришло? Интересно, сколько было, сколько времени заняло книгопечатание добраться до Китая? Такому наборному книгопечатанию. Ну, вот тут вот в Китае вот это вот самое было, вот, делали, кстати, из керамики. Вот это вот набор. Набор? Да, да, да, да. да. Керамики, уже после Гутенберга? До, до, до, в Китае. Я, да, у меня да, другой да. вопрос. Та технология, которую Юденберг, Гутенберг придумал, сколько времени у нее заняло добраться до Китая? Добралась ли она? Я думаю, добралась какой-нибудь веки... Я, я, я думаю, что нет, поскольку к тому моменту она сильно уже изменилась к моменту когда начали в Китае в Китае такие вообще влиять то что сделали в Европе они делали в Китае вначале из керамики потом из дерева потом из металлов металла то есть там что медь бронза вот это это все делали еще там еще до, до Гутенберга в Китае подождите, подождите подождите у Александра все время какую то Состояние борьбы. Еще ни с одной мыслью не согласен. Нет, и этот самый... А, кстати, кто... Напорная, вот кто делал, наборная кто технология. Когда она стала другой? Это потом уже стали газеты печатать на... Наборная технология она была включая до начала 20 века, я думаю, да? Да. Ну, так она в Китай, наверное, уже попала к тому времени? там же были эти колонизаторы и прочее дело в том что там были в Китае то что там кстати в Японии это были это приз там принесли частично набор вот. Да, так, и мы вот, мы вот в Китае требовалось, вот этот образец должен быть из сто тысяч блоков то есть ну, э, очень-очень неудобный европей, европейский тип применять, который, которые, которые, э, э, в общем-то, там немножко другое соотношение между количеством знаков, которые есть, и. А, вы имеете в виду, что китайцам трудное, труднее было отличить шрифты, да? да. Ну, сколько там? Ну, да. А, а когда вот это у упрощенный шрифт в Китае пришел. Вот. Вот тут сказано, что вот тот проект, который был, значит, 100 копий, 60 тысяч знаков, ну, требовалось это сам месяц там произвести, выпечатать. сейчас, подождите. Если я набрал, так я могу и тысячу копий за это же время сделать. Я плохо понял. Можно, можно, но вы представляете? тысяч копий. Главное набрать. Набор он занимает, он действительно месяцы может занимать. Вот, то есть им то есть, э, которые вот то, то, что называется это самое по э, передвижной, вот movable type, они э, э, они, они использовали в основном это там, правительственные э, учреждения, которые большое количество копий, которые должны были распространяться по всем провинциям. А книги в библиотеку? Ну, книги... Ну, просто книги, чтобы в каждом селе были книги. Этого не было. Этой культуры не было просто. Это, этого, не, это, этого, этого не было. Вот. Соответственно, процент грамот. Вот, это это где-то это, это где где в 19 веке только. Ну, вот я так и думал, что в 19 веке. Это до этого у них было свое, вот то, что я показывал, какие вот они, как они делали. Ну, хорошо. Так что, ну, то есть, причем 19 век это, уже, скажем, в Японии это уже где-то середина, в Корее это конец. ну тогда же вот примерно уже в Китае в степени я вам по показывал этот самый процент грамотных людей, да? в прошлый раз по-моему Но... по-моему потом я нашел да, там, да, что -то да, по миру да, да, да. по миру, да ну там явно вот да, то есть какой, какой процент естественно, что ну... Александр любит Пруссию, а я люблю Голландию там была я вот не говорю, что я люблю потому что я считаю, что она, она просит, на нас повлияла намного больше на нас конкретно, вот на нынешний мир чем Голландия Но Голландия к евреям была намного лучше, а кроме того, я утверждаю все-таки, что капитализм современный как раз в Голландии возник и она на мир очень повлияла значит, первое производства, как мы уже сказали, с разделением труда, это кораблестроение, это с механическими пилами а Поро... а... Циркулярная или какая-то пила, которая витреком приводилась, она привела к тому, что можно было дешево распилить доски, дешевые корабли. Но это не только дешевые, это разделение труда в таком настоящем капиталистическом смысле. И создание таких фондовой биржи, создание коренных инструментов капитализма. Так что это огромное влияние на современный мир. И, а я даже не знаю, какая-то ограничение монархии действительно первое возникло в Голландии? Ну и свобода вероисповедания, там, между прочим, такая маленькая вещь. Ну, э, нет, конечно. Свобода вероисповедания. Ну, нет, потому что. Э, э, ну Испания. Э, Во-первых. Э, ну, вы имеете в виду Испания, Испания при, при мусульманах, да? Ну может быть. Я не Свобода вероисповедания Евреи, были? евреи разве были полно, полноправными гражданами мусульманской Испании? У Мусульман же требуется к евреям, христианам, а христианам, они должны быть на одну ступеньку ниже. Там особый налог платить и так далее. Ну, в общем, формально, да, но де-факто были много периодов, когда это, ну, это не соблюдалось, скажем так. В Голландии это было государство, где по-настоящему евреи вздохнули грудью полной. Даже Выкресты, это единственное место, вернее, не Выкресты, а ровно наоборот. Те, кто Гиюр сделали, да? Их же сжигали на Акостраке. А? Геры. Геры, да. Их в Европе а, сжигали ну... на кострах и Они бежали все в Голландию. Понимаете, в Голландии дело в том, что опять-таки, ну, ну, скажем, в конце 18 века, э, по-моему, 85% скажем, э, евреев, они Поскольку подавляющее большинство были ошкенадские евреи, они, э, как в Астедаме, они пользовались, э, они были бедными, и вообще их надо было кормить. Ну, ну хорошо. Вот. Где общего населения было только треть? Ну. Достаточно, так... жили, жили достаточно... Было бедные. тогда много и бедных евреев, и продвинутых и евреев. Мать, и даже если ты очень... И евреев, которые и, вот эту диржу фондовую держали. И в Голландию были. особенно тогда евреи, не особенно потом ехали. Куда? В Голландию? Свободы. Была ну, остринская ну, компания, ну, не еврейская. Это было без Ну, хорошо. Конечно, были евреи, которые участвовали, но это были единицы. Хорошо. Но евреи такие были, придворные евреи, были всюду, они были ирланды. Александр, в Германии, я, я, я хочу сказать, влияли. что есть открытые темы. Вот мы одну обозначили. Это кораблестроители португальские. Повлияли ли они на революцию в Голландии? Корабле, кораблестроители. Это как одна из тем. А скажите... Нет, будет, там, я я посмотрю. Я, ни, я, ни, я, я ничего сейчас сказать не могу, поскольку надо будет посмотреть. Ну да, это открытый вопрос. Скажите это... другое. Я, я, я плохо знаю. Где возникло ограничение? В Голландии возникло ограничение монархии? Что там такое произошло? Ограничение на что? Я монархии. монархии. А, ну как? А что, Итальянские города. Это, Подождите, это я хочу услышать про, про Голландию. Расскажите мне, что в Голландии произошло. Потому что я плохо это помню. Просто. И, и, если кто помнит. Вот. А если нет, можно от вас... Ну, в Голландии, естественно, вначале это были э, правители... Этого. Ну, в э, Голландии, когда она пришла под объединение, э, э, под власть э, Гаусбургов, в общее правление, э, в принципе, она там привыкла заправлять, как они хотят. Они не особенно слушались короля. И надо забывать, они, что восстание, которое было, вот началось восстание против испанцев, это начала его аристократия. Когда испанцы, точ, точ, точ, точнее, испанская корона пыталась ввести те же принципы, на которых, в общем-то, тогда стояли все, все государства. И Франция, и Испания, и так далее. Ну, а еще, сказал... то, что, что мы называем Голландской революцией, которая у нас Совет, советская... Галадская, потом мы начали... Когда они освободились потом а, а, потом а, а, потом она какой там уже был статус короля? Нет, после того, как они освободились, уже никакого статуса не было. Это было независимая республика. Подождите, подождите. Объединение, а, объединение короля... провинции. Одну секундочку. Там же до сих пор есть король, да? Король, там вот это одна из исключений. Король, там королевство возникло в результате наполеоновских войн. После Наполеона. А, там вообще нет? Нет, ну, я запутался полностью. Мне казалось, После что было королевство. Наполеон поставил там своего брата королевство. <серкнут> так подождите, там просто нет, была Нет, до республика? этого не было королевства. 1815 год был установлен королевства. Сейчас голод. одну секунду. Э, После, э, После того, как голландцы республика. освободились от республики. Была разли... республика. Разве там республика? была республика? Вильгельмаранский, Вильген... а, правитель. Да да да, да, да, да, да, да, да, была республика. Но у него без, были... Без э, всякой... Был так называемый Штаргатта, правитель. Но Нет. он, но это, было, но это было, он не был монахом. Это была республика. Он что? Коре... Он был вы, выдвигаемый? Как он... Примерно как Александр Невский по отношению к Новгороду. Вот. И королевство... Даже... Даже меньше, наверное. Так подождите, все-таки первая буржуазная революция в Европе — это Голландия. Потому что все время я путаюсь в этом. Ну, все, ну, надо ликбез пройти. Да, но, но это не связано с тем, что это республика и так далее. В Англии осталась монархия до сих пор. Вот. Ну, почему это говорят, не значит, что, -то, а то, что французская республика то, что революция. монархия — не связано? Я, я, я плохо понимаю, что французская революция принесла из того, чего не было в Голландии что принесло а, ну, в итоге во-первых, она принесла монархию, надо надо надо надо надо надо надо в которых разные провинции имели разный надо Было надо единое надо надо единое, как бы единое государство. Вы, вы о Франции сейчас ну, сказали, да? Я про Францию, вы, то, что они принесли Голландию. звук просто, перерыв звуки был. Хорошо, я понял. Вот. Я говорю то, то, что французы принесли. Ну ладно, вы я, я плохо понимаю, почему говорят Великая Французская Революция ну, и не говорят и в, Великая в основном... Голландская Революция. Мне еще надо, чувствую, я чувствую, что мне еще надо делать. А Аарон что вы тоже в этот период не, не очень нет ну, потому что потому что там французская революция это связывает ее свободы равенство братства да да вот да. какие-то принципы в Голландии да. были какие-то другие да а в отношении республики ну, избирательное право все, всеобщего, может, не было. Че, Чего-то не было от того, что было во Франции, да? Ну, ладно. Короче, открытый вопрос, мы все в этом немножко плаваем, я уже понял. Ну, хорошо. Э, ну, хорошо. Аран, да, да. а вы какую-то еще тему хотели, может быть? Нет, я пока... Из Англии, а не из пережили, с Голландии. Апдейт. Апдейт коронавируса? Пока Александр еще. А, я я, не, я не, не смотрел, что там за апдейты, какие у нас. Что, что Сейчас происходит. уже приближаемся к всеобщему, к всеобщему карантину, да? Э, да совершенно непонятно. А что, детям в школе не, не говорят, что уже вот-вот все остановится? Детям в школе не говорят до такой степени, что нету, не работают капсулы. Я, я не знаю, Михаил, почему у вас так Голландия, почему она, это самая у вас на вот, такой степени Потому что, и, что я, я всю жизнь любил Голландию и, и продолжаю ее любить. Хотя они, конечно, к Израилю в последнюю эпоху не очень хорошо, но я читаю вот эту книжку э, «Сефер зи, Зекранот», книгу летописи, хабадного раби роятся. Ра и, да, и в частности, время от времени, мельком, он упомянует Голландию, как действительно то место, где евреи всегда могли найти тихий уголок. Э При всех катаклизмах великие люди туда... Ну, знаете, там в Голландии никогда не было большого процента евреев. Вот Камси был Небольшой. Даже, даже, даже до катастрофы там где-то по, было порядка там 4 тысяч человек. Это до катастрофы сейчас, по-моему, по меньше тысяч. Сефардов. Ну, может, да, может, вот те, которых вот самые считаются ассоциируем со всеми вот с ними. Ну, а, может, быть вот, основ... был. Ну, население... Ашкеназов, да, побольше, но я говорил, что, скажем, в конце 18 века большинство, подавляющее большинство Ашкеназов должны были это были крайне бедные, которые должны существовать за счет общения. Ну, и государства. ну евреев всегда так было. Была масса бедных и были какая-то часть евреев, которые были очень... Знаете, бедные, такого, проц, такого процента бедных, скажем, не было. Кстати, на то, что в Украине Но, никогда... В России было вообще ужас был, да? В России... Ну, такого империи. процента бедных не было, все-таки. В Российской империи... Да, вы наверное. Наверное. Это просто Нет, не бед было экономические фразы сказать. Бедняки в Голландии. Это все-таки немножко иной статус, чем бедняк. Я Россия. думаю, что в Голландии все-таки богаче было еврейские бедняки. Нет, нет, не нет. Это, это не богаче. Нигде в России не существовало, не, не было ситуации, что там 85 существует за счет общины. Такого не было. Ну, значит, община была богатая. Ну, mm. что значит за, за счет общины? Там было внутреннее, как бы, обслуживание. Люди работали... Потом назвать Голландию, Голландия, Еврейская... И... Надо разобраться. с Ну, подождите, у, у евреев были равные права или нет? Или они в чем-то были ограничены? Александра звук. Да. Да. Ужасно. Придется раз, Александру слышу вести. Очень раз, очень, раз, очень плывет звук раз, постоянно. Александру Ну, это канал свет. Вот, извиняюсь, какой вопрос у вас все? Михаил. Александра, очень трудно. У вас канал связи такой. Да, так сейчас это не самое. Я стараюсь сделать. А, какой, какой у вас вопрос? Ну, в общем-то, пока нет. Я, я думаю, что нужно домашнее чтение делать. Вот. Нет, а да какой у вас вопрос? Я рассказывал, что в школах происходит. Что с коронавирусом? Арон пожаловался, что... Вообще даже капсулы не особо работают. Это ужас. А у ваших детей они, ну те, кто в интернатах, они как бы изолированы, наверное, как-то, да? Ну, вот, вот э, дочка, она еще будет там до Она с... Ты... вроде завтра должен приехать. И Нет. дальше будет, вот, соответственно, неделю так, неделю так. И, кап, по идее, там должны быть как бы капсулы. Вот. Я понял. Но я, мой прогноз, что очень скоро ведут остановят занятия в школах. Ну, э... ближайшие дни, я думаю... Это, это достаточно такая... естественно. Видимо, идут выходные. И живут и в интернете, это как-то проще делают. Если... Я не очень понимаю. По я не уверен. Дай Бог, чтобы это произошло. Я, я, я даже остановлю...